Приветствую автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. Сегодня мы поговорим о воровстве. Смотрите, вот там говорят, давайте называть вещи своими именами. Неважно, у государства вы крадете там в коммерции, в какое-то предприятие или лично из кармана своего ближнего, что все это воровство. И этим они, видимо, хотят подчеркнуть, да, что вот, ну, некоторые как бы себя оправдывают, что я вот, ну, ворую государство, я у не краду. Они говорят, нет, давайте называть вещи своими именами, это воровство. И да, давайте называть вещи своими именами. Я не собираюсь спорить с очевидным, да, это воровство, неважно, о государство вы воруете – у коммерсанта с предприятия, с завода или у своего ближнего. Это все воровство. Но вы идете по улице, и какой-то чудик нападает на вас с кулаками. Происходит, вы решили дать отпор, происходит драка. Давайте называть вещи своими именами. Тот, кто напал, дерется. Драка происходит, он драчу. Вы даете отпор, вы тоже участник драки, вы драчун. Это драк. Давайте называть вещи своими именами. Но он напал, вы защищаетесь. И это тоже очевидно. Будете это отрицать? Я думаю, в здравом уме нет. К чему я веду? К тому, что государство, как машина репрессивная, Тоталитарная, соответственно, она своих граждан обворовывает. И это факт очевидный. И это тоже никто не будет отрицать. Так же, как и коммерция у нас, господа, капитализм. Что, коммерсанты вас не обворовывают, что ли? Дают вам всю зарплату? Все, что вы заработали, сколько зарабатывают они и сколько вы. Это тоже воровство. Часто в свои товары, между прочим, они же вбивают на услужку, на утруску, это все вбито и берется с конечного потребителя. А ему потом что, возвращается в случае чего? Эти деньги нет, не возвращаются. И так происходит. Так вот здесь, в случае воровства, государства или коммерс, коммерсант на вас нападает, вы, соответственно, защищаетесь. Там на вас нападают в драке с кулаками, здесь воровством, и вы защищаетесь воровством. Симметричный зеркальный ответ. Логично. Да. И что это не другое? Да, это воровство, я называю вещи своими именами. Но это как нападение и защита. И это другое. Это другое, это защита. Отрицая очевидное, нас просто хотят вот эти господа сказать, ай-яй-яй, вы воры, вы поступаете нехорошо. Нехорошо, что вы защищаетесь от нас, от воров, нашими же методами. Ай-яй-яй как? Нехорошо. Вот такие дела. Самое интересное, что от государства или от конверсанта, когда они вот этими методами пользуются, обворовывая, да, ну, просто нет таких статей, вы в суде даже на них не подадите в суд. Никогда они вам просто откровенно не платят. Нет. Они же вам платят. Просто они вам платят не все. По закону они не обязаны вам все платить. Вот и все. Так же, как и государство. Вы же свои ресурсы не получаете. От ресурсов она их продает. А что вы с этого имеете? Так что, если кто-то думает, что я тут перекручиваю что-то, да, извращаю понятие, хорошо, напишите, обсудим. Напишите по фактам, разложите конкретно логически, если я вдруг нарушил что-то здесь, какие-то логические связи. Но вот на сегодня для меня это так. Итак, автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. До следующего видео.